привет александр кучиев на связи на моем канале есть несколько видео которые рассказывают о новинках которые появляются в лр и судя по статистике просмотров мне кажется эти видео достаточно популярны поэтому я решил записать еще одно видео на эту тему и у нас прошел на этом на этих выходных специальный бизнес-день в уфе и там презентовали несколько новых продуктов и среди э, новинок Наверное, самой ожидаемый является следующая серия. Давайте посмотрим. Это напиток Mind Master. И он выпускается в специальном дизайне. Обратите внимание, что есть часы. Кто-то из партнеров знает, что есть еще очки. И э, я хочу обратить внимание, что э, Mindmaster э, изначально выпускался вот в такой упаковке, это формула Green, зеленая формула, но сейчас появился еще один вкус, это Mindmaster формула Red. Э, давайте сначала я объясню, что это такое, потом проведем небольшую дегустацию. Майндмастер – это напиток, который уменьшает стресс и повышает вашу работоспособность. За счет чего? Я перевел состав этого продукта и получилось, что формула Green содержит, я сейчас прям зачитаю, гель алоэ вера 36%, концентрат либо из виноградных косточек, либо концентрированный виноградный сок, вода. Потом там идет очень много всяких веществ, таких как декстроза или глюкоза, или еще называется виноградный сахар. Смесь различных экстрактов, зеленый чай, экстракт, я даже не смог перевести из чего, какого-то растения из Японии, содержащее вещество ресфератрол. Потом там идет L-карнитин, там идет витаминный комплекс, куда входят витамины B1, B12, витамин Е, фолиевая кислота. Дальше там идет коэнзим Q10 и пирофосфат железа. Вот такой вот насыщенный, необычный состав. Думаю, что большинство слов из этого списка вам даже неизвестно. Почитайте в интернете, какие полезные свойства оказывают эти вещества на наш организм. Чем отличается формула Red от формулы Green? В формуле Red концентрированный виноградный сок стоит на первом месте. Это значит, что его содержание больше всего в этом напитке, больше, чем гель алоэ вера, то есть порядка, наверное, 40, может быть, даже 50%. Итак, давайте мы проведем дегустацию. Я попробую описать вкус этого напитка, покажу вам, как он выглядит. Начнем с формулы Green. Ее я, в принципе, уже пробовал давно, вот, но вам покажу. Открываем. Вот, вещество зеленого цвета. На вкус напоминает, ну мне по крайней мере очень кажется, что яблочный сок на запах, потому что, наверное, содержится железо. Знаете, такая горьковатая жидкость при этом очень насыщенная, очень большим букетом вкусов, и даже невозможно описать, что именно там есть. А, принимать его нужно 80 мл в день, желательно с утра, потому что он дает энергии, прибавляет сил организму, перед сном не рекомендуется. Ну и давайте попробуем сравнить а, формулу Red. Я ее еще не скрывал, буду первый раз сейчас пробовать. Действительно, цвет красный, на запах виноград. Пожалуй, этот мне нравится больше по вкусу. Вот, а пить достаточно приятно, не имеет горького оттенка, как предыдущий напиток. Вот, поэтому, друзья, ждем новинку пред... Отвечаю заранее на вопрос, который может у вас возникнуть, когда появится в продаже Mind Master. Мы думаем, что это будет март, и в принципе это объявлено, что это март. Вот, поэтому ждем и будем пробовать. Рекомендую вам уже начинать изучать и промотировать этот продукт. Всем пока!